<сосил> а -а -а -а -а -а! Убейте бедное животное, оно страдает. Всем привет. Давай вместе. Всем привет. <сосил> да. Всем привет. А ты, может, скажешь? Давай еще раз. Всем привет! Нет, с рукой. Да? давай и... Всем, Всем привет. <сосил> <сил> <сил> <сил> <сил> Мы хотим позвать вас. Да, давай, нет, давай прежде всего скажем, что, конечно, никакого дуэта быть а, не точно, может, потому конечно. что я очень дорогой артист. Ну, вы понимаете, денег не хватает, чтобы. Да. Вот. Такая замануха просто интересна, типа, насколько. Чтобы вы посмотрели? Ой, мы хотим посмотреть, звонит. насколько название может повлиять на просмотр. Я перезвоню, я просто сейчас в прямом эфире. Да, давай. Диквось, <laughs> мы хотим вас пригласить на наш концерт, на наши концерты, которые состоится первый. Минск, 29 августа в клубе в Брюген. Второй, это у нас Москва, 30 августа в клубе китайский лётчик Джоуда. И третий концерт, 31 августа, состоится в Питере в клубе Ящик. Ну, Теперь э, супер информация, которую Лере сложно <рес> рассказать одним предложением. Э, на всех трех концертах э, все эти три концерта, во-первых, можно найти в социальных э, группах наших ВКонтакте, у Леры там, и так далее. Э, перейти по ссылочкам по каждому городу и, в общем, приобрести электронные билеты. Э, все билеты во всех трех городах, они разные по стоимости, разумеется. Стоит только отметить, что люди, которые покупают билеты meet and grid такой категории это те кто приходят на концерт на встречу с Лерой к 6 часам вечера. У них есть возможность с Лерой сфотографироваться. Тут Лера загрязнула, что это не все будут такие. Можно сфотографироваться, получить автограф, там, пообщаться и так далее. Это будет где-то там около часа такой фан-встречи. Вот. Далее в 19.00 все клубы открывают свои двери в каждом городе. Ну и все остальные гости, которые просто покупают места за танцполом, они приходят на концерт. Как только все собрались, в общем, объявили Леру и концерт начнется. Вот, поэтому еще раз, все билеты категории meet and greet, они чуть дороже, чем простой танцпол, причем совсем на чуть-чуть, но зато есть клевая возможность как бы пообщаться с Лерой и пообниматься, это This она, конечно, me. любит. Вот. После концерта, разумеется, если там будут силы, и все будет классно и круто, то будет, может, там пару минут времени, чтобы выбежать, сфотографироваться с теми ребятами, которые Но просто прямой. купили билет на танцпол. Так как у нас идут все три города друг за другом, соответственно, у нас не супер много времени будет, да. потому что нужно будет сразу лететь в ваши аэропорты. Вот, еще раз там где-то там, как у вас у блогеров, в описании будут ссылки на все да, три концерта, проходите, смотрите, покупайте. Инфобокс, пожалуйста, разворачивайте, там все подробно будет написано. И что бы хотела сказать насчет концертной программы. Она будет состоять из двух сетов, они, естественно, будут неделимы, просто будут идти друг за другом песни. Первый сет состоит из самых топовых каверов, которые вы, кстати, можете попросить, ну, указать в комментариях к этому видео, чтобы мы понимали, какие песни вы действительно хотите услышать, и чтобы облегчить нас задачу. Пишите, пожалуйста, свой город, в котором вы находитесь, и песню, которую вы бы хотели услышать. Минск, Макс Корж, Москва, Макс Корж и Питер, Макс Корж. Надеюсь, ну, того вот именно так это должно выглядеть. И вторая часть это это авторские песни, те, которые вы, возможно, уже слышали где-то в Инстаграме, в Ютубчике, и те, которые вы не слышали, поэтому Питер, мне кажется, выйдут видео с концерта, песен, которые вы не слышали, а вы, так как вы последний город, на котором мы ставим такую жирную взрывающуюся точку, вы можете подготовить песни. Очень прошу, пожалуйста, хотя бы пять человек выучите строчки моих песен, будет... Брендец, как приятно слышать, как вы поете их вместе со мной. Собственно, это все, наверное, да. Да. Ну концерт будет длиться около часа в каждом городе, поэтому рассчитывайте свое время, если вы приезжаете из других городов. И да, песню в описании, пожелания в описании. Сейчас немного экзорцизма. Что хотелось напомнить, мы, короче, здесь усердно готовим мерч. Да, кстати, Снимаем мерч. Привезем с собой разные там стикеры, скетчбуки, Да. Вот, можно будет... Это все будет такой limited edition, то есть впоследствии в интернете можно будет спокойно заказывать с доставкой. там, Я их сама рисую ручками своими. Вот этими вот... Да, да, да. Вот, вот, вот этими вот черными такими. Сможете, в общем, в интернете потом заказывать, как-то комбинировать то, что вам понравится. Нам просто очень приятно будет, если... Вам все это понравится, поэтому, да. в общем, это чисто для вас. Никакой там суперкоммерческой идеи да, мы не закладываем. Да, просто в ноль должно хотя бы отбиться. Мы просто хотим, чтобы вы носили... Наши майки. Чтобы у вас на вашем макбуке, либо вашем ноте было написано «Смотрю ли Яске». Или чтобы вы рисовали свои классные рисунки в скетчбуке, которые я, блин, своими руками фотошопчики с помощью стилуса нарисовала. Это, блин, круто. Ну все, подытаживаем, да? А я думаю, мы кавер исполнимся вместе в конце. А, какой? Давай в малиновый взгляд. Три, четыре Малиновый закат о, Стекает по стене ну, я, я могу камера только на твоей песни вот, записывать Вот такое у нас дует, собственно 29 августа, город Минск Клуб Брюги 30 августа, Москва Клуб Китайский летчик Джауда И 31 августа, последний день лета Санкт-Петербург Кстати, почему я без... А чтобы вы понимали Это все выглядит так, потому что телефон нужно было на что-то опереть и 31 августа санкт-петербург клуб ящик стартует концерт в 19.00 и все все это вот Мы это ждем чуваки в описании в описании тут вот, вот тут под сердцем Но далеко приходите на концерты от вас зависит мое будущее Я и ковера конечно напрягает. лера будет продолжать писать конечно. на канал Просто О, будем добавлять без, больше yeah, авторское. Yeah, exactly. Все, пока, пока. <свят> Все. давайте, давайте, поскучайте там по нам, что-то, короче. Видно ли Рейскевич? <свят> вот она. Вот. Ланадель Рейд. Вот Ланадель Рейд. Это ширно.